Просто приобщить данные? Да. Да, да, да. Итак, суд тогда на месте определит данные фотографии приобщить. Сюда решает запрос по займу Итак. Итак. Насколько суд понял, я так понимаю, вы э, по оформлению, да? Проблема есть вопрос по оформлению данного юридического дела. Правильно понимаете? Да. Правильно, да? Юридическое дело формируется в два способа, который подписывается в банк и так далее. По каждому банковскому формируется отдельное дело. Формируется одно дело клиента, несколько и открываем вклады. Здесь указано нарушение, ссылки на нормативные акты, правильно? Я понял вас, да? Да, да, да. да. Прошу, привлечь эксперта для первого компьютера, физической и клинической экспертизы по представленным документам, называем банковским договором. Второе, определение данных изготовления документа. Третье, определение, на каком печатном устройстве договор был напечатан, на принте или копире. Четвертое, определение, какими красителями, какими веществами красителей выполнен текст, присутствовали на бумаге чернила от ручки, которые выполняются под писторон. При ознакомлении с рассмотрении, где документа нет характерного отсвечивания паста ручки, и паста держит фат, фат, ло, ца, ни, но, новые красители, что при росписи. Пятое определение топологии, расположение текста, индивидуальность особенности шрифтов, то есть неопечатанный документ или откопирован. Листы предоставлены якобы оригинала, договора, но оба свежие незамятые. Следы от якобы жарьковой ручки имеет яркий оттенок. <coughs> Что такого читать представлен документ цветной копии, отпечатанного в цветном принтере. Подпись Захаров. Встаньте, Евгений Юрьевна, сюда. Вопрос назначить экспертизу по данному делу? Да.